Йоу-йоу-йоу, всем респект, братва! С вами Бородер 120 гигабайт, и снова мы с вами идем играть в Хитман VR. Предыдущий видос неплохо залетел, кучу лайков и понаставили. Ютуб, спасибо, что продвинул в рекомендации. Редко такое у нас бывает. Но вы, ребята, всё равно помогаете. Не забывайте ставить лайк, не забывайте писать комментарии. Любая активность поможет видео продвинуться. Вам это не сложно, а для моего канала это очень полезно. Несмотря на всю кривость, игра оказалась довольно-таки веселой. Если рассматривать ее не с точки зрения какой-то vr VIRPR, а как песочницу, где можно отлично повеселиться. Что мы сейчас с вами и сделаем. Погнали! Добрый день! Здравствуйте, ребята! Я смотрю, у вас здесь какая-то крутая тусовка. Ой, кого ждем! Кого ждем! Беременные женщины были очень недовольны. Зов, ребят, слушайте, а я на самом деле пришел на гиг-тусовку. Здесь у вас гиг-тусовка какая-то классная, я люблю видеоигры. О, хватит курить это вредно, между прочим. Вы что, меня боитесь сразу? Ладно, извини, извини, извините, извините, извините. А что сразу случилось-то сразу? Почему они сразу панику наводят? Я не понимаю. Так, что у нас здесь? Кайф, мужик! Вообще отлично, просто великолепно! Здорово! Я просто музыка наслаждаюсь. Не нравится, да? Диджериду. Прости, брат. Ничего личного. Мне просто нужна монетка. Эй? Да? Отлично. Это был не я?! Блин, опять меня запалили, Что ж такое-то, а?! Я затеряюсь в толпе. Да, эти мужики отвратительные! Ненавижу особенно лысые и белые! Самые мерзкие, самые ублюдки вообще! Вперед феминизм, нахуй! Скажите, подмазель, вы там серьезно говорили про мужиков? Сам я хоть и мужчина, и у меня есть пенис. Если мы с вами договоримся, может быть, у нас что-то общее есть все-таки, как вы думаете? Извините, пожалуйста, простите, я, я просто хочу с вами пообщаться. Вы не хотите? Это что значит? Ты, ты меня отшиваешь? Типа делаешь вид, что меня здесь нету, да? И после этого ты хочешь взаимного уважения от мужиков? Я правильно понимаю? Да? На тебе мое уважение! Шлюха. Сэр, like... uh -huh. привет. Очень красиво. Согласен. Согласен. Красота. А, извини, пожалуйста. Тебе надо туда, чтобы никто тебя не нашел. А. До свидания. Спасибо за одежду. Вы правы, ничего не видели, ничего нету, да? Все хорошо. Такое тело на земле, ничего нет уже. Главное, я теперь одет как свой и могу попасть куда хочу. Здравствуйте. Здравствуйте, я свой. Добро пожаловать. Спасибо. Всем привет. Так, у меня все еще нет оружия. Надо этот, этот момент как-то решить. Все очень красиво, да. Вы молодцы, вы такие умные, вы все. Ой, ребята! Восхищаюсь вашим умом! Ты вообще умничка, молодец! Ты тоже очень умный, красавчик. Поскольку я понимаю в этой одежде, мне открыт доступ везде. Я же, как считай, персонал, куда приближенный мужик, правильно? Здесь никто не спросит, что я сюда зашел, да? Что у нас здесь такое, значит, монеты. Слушай, ну сегодня день зарплаты получается. Я не знаю, зачем мне эти монеты, но мы потом, надеюсь, найдем им применение. В прошлый раз у меня их не было, теперь они у меня есть. Деньги. Есть. Все нормально, мужики, делайте свою работу, я просто разведываю территорию. О, пожарный топор. Петрович, чё, как твой кофе, Петрович, нормально заходит? Слушай, я купил новый э, топор, и я хочу его испытать. Эй, подожди, Так ты сразу понял, что я собираюсь делать, Петрович? Ты зачем сдаешь старого друга, а? Петрович, ты чё, бессмертный ты -то такой? Топор? А какая-то топор, блядь. Я понял, топор здесь как оружие не очень канает. Хорошо. Дайте какого-нибудь охранника одинокого. Во. Серьезная ситуация. Здорово, ботаники, блядь. Все нормально. Чему я не могу взять его? Все нормально. Все очень правильно, я считаю, мы сделали. Будьте здесь аккуратны, здесь какой-то психопат бегает. Слышь, детка? Я тоже умный. Ты не хочешь сходить со мной куда-то? У меня есть монета. В смысле, ты не хочешь со мной никуда идти за монету? Я думал, монета дает мне право делать все, что хочу. Извини. Ладно. Не хочешь монету, не надо? Я хотел предложить ей монету, сэр. Просто монету. Ты что? Ты меня сдаешь, что ли? Где эта сука? И что ты теперь думаешь, а? Слышь, ты, Томили Джонс, ты не надо лезть сюда не в свое дело. У нас есть личные разборки, может быть. Ай, чё они такие меткие-то? Насчет, Слышь, ты голубки, Что сидим? Типок, дай на него, правильно? А, извини, пожалуйста. В Майами, как всегда, уже все веселый. Надо срочно переодеться. Нельзя переодеться в него, да? Не нужен этот типок. Не нужна его одежда. Почему тут люди не умирают с первого раза? Ключ-карта. Ай, блядь. Да нет! Сука, я же нашел ключ-карту. Попытка номер три. Так, она теперь моя. Правильно. Ты моя теперь детка. Зачем тебе этот задрот, куда у тебя притащил? Ты посмотри, на что ты смотришь. Это ж скукота, дорогая. Чего ты? Не лезешь. Я сказал, она моя, чел. Пойдешь со мной? Давай, да давай я тебя обниму нахер этого задрота. Тебе вообще похер, да, что я по тебе хлопаю? Мне кажется, она фригидна. Я в порядке, спасибо. Почему я надо лаут? Я алаут. Нападение. Какое нападение? Я, я ничего не делал. Какое нападение? Я ж ничего не делал. Почему стрельба? Зачем сразу стрелять? Я просто без билета прошел. Вы чуть ну ты, что ли, совсем здесь все? На. Только подойди, б... Так, все хорошо. И теперь я могу ходить где угодно. Они еще другого парня, совершенно. Здорово, ты что, наркотики здесь что-то продаешь? Это запрещено, между прочим. Иди, торгуй наркотиками где-то в другом месте, понял? Правильно болей отсюда. Мне бы ножик какой-нибудь найти, чтобы бесшумно всех убивать. Опа. Так, security. И стреляй! Я же хотел, чтобы все было тихо. Понимаешь? Что мы здесь находим? Мы здесь находим дробовик. Все, у нас есть дробаш, отлично, не зря зашли. Дорогой мужик, там все нормально. Да, да, да, все хорошо. О, валет. Ты как слышишь? Что ты делаешь? Ты мразь! Нехер сать, мимо толчка. В смысле? Ага. Все. Вот что с вами будет, если вы будете сать мимо толчка, ребята. Не вздумайте так делать, ясно. Цельтесь красиво. Здравствуйте, пресса. Вас ищут. Кто меня ищет? О, тусовка. Это я понимаю. А что такое? Что случилось? Почему нападение? Кто, кто по мне стреляет? Почему? Почему они меня ищут? Я не понимаю, почему они меня ищут, если честно. Интересно. Нет, смотри, ищут. Огромное количество народу ищет меня. А как они знают, что у меня есть оружие? Я же все попрятал. Мне срочно надо опять приодеться. Здорово. Могу. Отлично. Теперь они меня не ищут. Отлично. Так, разобрались. Я хочу на тусовку, меня на тусовку не пустили. А, -а, -а. я понял, почему они меня видели. Из-за того, что у меня было оружие, а я пресса. Ой, дурак. Да шо ты здравствуйте, здравствуйте. хотите взять у меня интервью? Да без проблем. Значит так, она шлюха. Что ты лезешь-то? Я, я даю интервью, чел. Я даю интервью, не ты. Уходи. Ты стой здесь. Испугал ее, дурак, блядь. Я, между прочим, офигенный бармен. Блядь. Я вообще наливаю пиво на халяву, ребят. Это шо такое. Ой, простите, пожалуйста. Простите, извините. Я просто хотел помочь себе обслужить клиентов, между прочим. Да, вытирайся, правильно, знаешь свою работу. Кухня. Закрыто, пацаны, к сожалению. Так, а обойти можно как-нибудь? Здесь все открыто. Замечательно. Вот ты-то мне и нужен был все это время. Здорово, господа! Я охрана. Хочу помочь вам приготовить, кстати. Извините, пожалуйста. Переодеться просто захотелось. Хорошо, отдохнул, мужик. Пистолет есть, значит, обойдемся без дробовика. От него все равно толку мало. Ого! Рыба! Во! <с replicate> Здорово! Девки, вы что тут делаете? Рыбку хочешь? Это наркотики, что ли? Осуждаю наркоту! Осуждаю максимально! Стой! Вернем тебя, где то была? Рыба так себе оружие, я проверил на этих шубарах. Не работает она нормально. Зато какая задница, конечно, у тебя была. А где нож? Я же забирал нож! О, косяк с марихуаной есть! А, наркотики осуждаю, кстати. Я просто конфискую и все, ничего больше. Курить, между прочим, запрещено, поэтому я их наказал. Где я оставил нож. Ладно, возьмем это, тоже сойдет. Теперь надо завершить начатое. И просто боюсь, что они проснутся и сдадут меня. Прости, дорогая, это ради твоего же блага. А вот у тебя, кстати, задница похуже. Дело сделано. Самые опасные преступницы устранены. Нефть была конец в квартире. Здорово, сэр. А извини, извини. Все, все, ухожу, ухожу, ухожу. Так, я понял, мне снова надо переодеваться в охранника, чтобы туда пройти. О, какие ножки у нас красивые! Эй, эй, эй, эй иди сюда. До свидания. Спасибо за одежду, респект жесткий. Теперь мы можем пройти куда угодно и можем обладать оружием. Здорово, мужик! Секьюрити! Секьюрити! Не, Рамона не видел, не знаю где Рамон, извини. Я расстроен тем, что я не могу найти более крутое оружие. Здрасте! Извините! Охрана! Охрана! Охрана, привет, я охранник. А я-то что, нападение, бой, да почему? Тебя Опять по мне стреляют без всякой причины, я же вообще ничего не сделал! Я же стараюсь максимально тихо и спокойно себя вести. Максимально тихо и спокойно. Это не я. Я гонщик. Гонщик. Гонщик. Я хочу твой костюм! Чё, суки? Не ждали, блядь? Нолпа всегда получает по заслугам, вы должны это понимать! МАКСИМАЛЬНО ТИХО И СПОКОЙНО Боже, кто всех переубивал? Какой кошмар! <СЬ> Зато у меня теперь отличный костюм, наконец-то То, что мне подходит, я так давно искал это Да <п Zhenami> в смысле вы меня сразу узнали? Почему? Вы, вы СОБАЛИ НЕТ? Ах. И снова я здесь Здрасте, можно я с вами сфоткуюсь, пожалуйста? Я тебя снимаю, скажи привет. Меня, между прочим, на ютубе 15 тысяч подписчиков. Всем привет, я влогер. Я влогер, извините, влогер. Я влогер. Я влогер. Я какой обыск? Я влогер, у меня есть права, я знаю это. Почему они стреляют просто из-за того, что я обыск не прошел? Снова надо переодеваться, да, получается? Я затеряюсь в толпе, вы меня не найдете, блядь. Власная задница. Вы меня не найдете. Ладно. На, сука! Что твой пистолет сделал противого кулака?! На, на, сука, на, на! На, сука, на, сука! На, на, на, сука! На... Месть, сука! Суки! Весело вам здесь, да? Меня никуда не пускают, почему?! Эй, петух! На, сука! Я Талисман Команды! Талисман Команды! Талисман Команды! Вот это я понимаю, прикид, конечно. Здрасте. Талисман. Талисман Команды. Всё хорошо. Кто, я? Это не могу быть я. Они спалились, что Талисман Команды не свой. Разойдись! Разойдись! Я важен! Я важный! Слиться с окружением под видом талисмана! Хотя я уже не талисман! еще обратно в талисман команды переодеться? Все, я снова талисман! Теперь я должен слиться с окружением! Да, выхожу, выхожу! Все, я выхожу! Я выхожу! Я, извините, я потерялся, я просто новенький! Все, сливаемся с окружением! Извините, я пришел танцевать! Я пришел танцевать. Я талисман команды. Я талисман команды. Невозможно слишком подозрительно. Да ничего не подозрительно. Я подозрительный по вашему, а? Я что подозрительный что ли? Патронов нету. А? А? не стреляй тут люди. Не стреляй ты по людям, по людям попадешь. Что ты делаешь? О боже, ты убил талисмана команды! Все, братва, я думаю, на этом хватит очередного сумасшествия. В этот раз у меня не получилось достичь примерно ни хрена. Я на самом деле в целом в Хитмане очень плох, поэтому я э, не играю нормально, не прохожу его нормально. Но повеселиться, мне кажется, нам удалось. Хорошо. Не забывайте, ребята, приходить на стримы и подписываться на наш Телеграм и на Трово. Ссылочки в описании. Также, если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий и ожидайте следующих видео. А на сегодня это все. С вами был мародер 120 гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу!